самые большие возможности у весов будут в сфере отношений как личных так и в бизнес-партнерстве так как юпитер пойдет по их седьмому дому гороскопа который связан с венерой в естественном зодиаке поэтому весам для реализации возможностей нужно проверить свою венеру прежде всего она у них кстати и так ключевая планета самое главное их лагнешь и весы спросите себя вы умеете сбалансированно контактировать с другими людьми ваш бизнес несет благостные результаты вы научились думать не только о деньгах а еще весам нужно проверить свой юпитер который управляет третьим и шестым домами гороскопа. Поэтому весы спросите себя также. Вы активно проявляете инициативу? Не боитесь делать шаги вперед? Вы уже научились цельно смотреть на конфликты и ресурсно их завершать? Болезни, долги, враги? Вы осознали их начало только внутри себя? Если да, то вперед в активное выстраивание отношений и в личной жизни, и в бизнесе. Смело делайте на этом ставку. В этом ваши самые большие возможности с мая 23 по мая 24 года. А если нет, то пора разбираться в этом всем. Я могу помочь через безоплатную мини-консультацию. Пишите лично. Подписывайтесь на мой аккаунт Лидия Шакти и делитесь этим видео с друзьями, чтобы никто не проспал свои возможности в новом году по Юпитеру. До встречи в следующем видео про скорпионов, а прогнозы для всех остальных знаков зодиака ищите в вечных сторис в актуальном под названием Юпитер. Жду вас!